Я надеюсь, мне выпадет крутая суперспособность, чтобы все перестали издеваться надо мной. Готовы получить способность? И что это значит? Не знаю, я такое впервые вижу. Потом, наверное, поймешь. Давай зови следующего. Эй, ты лохушка. Отвалите от меня. А то что, разрисуешь нас? Зачем мне эта способность? Что это вообще значит? Теперь я буду уметь рисовать? И нафига мне это? Может, я и правда никчемная? Да, ты права, ты такая. Нет, я не должна так думать о себе, я не никчемная. Что это? Алло. Алло, что ты там нюни распустила? Завтра мы утрем нос этим растяпом. Кто ты? Теперь я это ты, просто надень завтра красную одежду, чтобы передать мне контроль над твоим телом, и я все разрулю. Что это значит? Просто надень красное. Ну надела я и что? Вау. Что это за странное чувство? Я как будто изменилась. Ну сегодня я им покажу. Эй, локушка, А ну иди сюда. Ты чего? Еще раз. Ты так скажешь мне, я расскажу всем, чем ты там занимался год назад, и фото везде развешу. Понял? Да, прости, я же просто шутил. Круто, ты его сделала, ты будто изменилась. Волосы подстригла Смотри, к нам зачем-то идет самый крутой мальчик школы Привет, ты сегодня была такой крутой Может, сходим куда-нибудь? Ну, алло